Всем привет на Зона Гейм и смотрите в этом выпуске. Новая Королевская битва захватила весь мир, не оторваться. В разработке еще одна гоночная игра с открытым миром, когда состоится глобальный релиз гоночной игры S-Racer. В Индии работают над аналогом GTA, второй сезон Call of Duty Warzone Mobile, успехи Indus, новая игра Tencent и многое другое. Друзья, мы решили убрать низкий голос и оставить настоящий. Если вы напишите, что так лучше, значит так будем делать всегда. Причина этому одна. Судя по статистике канала, Зона Гейм больше смотрят зрители от 18 до 44 лет, поэтому и подача должна быть соответствующая. Вот и скажите, что игры это для детей. А еще огромная ко всем просьба, пишите побольше комментариев. Это лучше, что можно сделать для продвижения. Заранее всем спасибо. Что там по Free Fire? В игру добавили дух Devil May Cry 5. Игрокам станут доступны одежда, украшения и разные реликвии и знакомой игры Devil May Cry 5. Ну как теперь модно, вместо того, чтобы дать игрокам новую пушку, разработчики подкинут одни лишь раскраски? Уважаемые игроки, вам и правда нравится менять расцветки для своего оружия? Как по мне, это какая-то бредятина. Главное, чтобы стреляло. Группа MoFan Studios объявила, что работает над новым FPS для мобильных устройств под названием Arena Breakout еще в августе 2021 года. С тех пор команда провела несколько раундов бета-тестирования, последний из которых состоялся в ноябре прошлого года. Глобальный запуск, похоже, неизбежен и состоится в ближайшие месяцы. Но до этого пришло время для еще одного закрытого бета-тестирования. Новое тестирование Arena Breakout проходит в нескольких странах по следующему графику. 17 февраля Австралия, Канада, Мексика, Новая Зеландия, Филиппины, Великобритания, США. С 9 марта Бразилия, Индонезия Япония, пока только для Android. Обладатели iOS-устройств могут присоединиться чуть позже, тоже в марте. Кстати, теперь, чтобы поиграть в эту игру, не нужен VPN. Просто в самой игре ставите страну, для которой открыто тестирование и спокойно играете. В мобильный аналог GTA Online RP добавили новый дерзкий суперкар Lamborghini Contact, а также внесли приличный ряд исправлений. К примеру, добавлен запрет на выдачу штрафов игрокам, которые находятся в дыморгане. исправлена стоимость аренды мопеда на точках перегона транспорта, исправлен баг, когда было невозможно посмотреть или оплатить штрафы и список огромен. Как видим, игра с каждым днем улучшается и периодически в нее добавляется что-то новое. Это и неудивительно, ведь копия GTA San Andreas пользуется спросом на ура. Стоит добавить, что самой игра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 В разработке новая гоночная игра с открытым миром под названием Linar Street Racers. Кадров, к сожалению, нет, но говорят, что проект похож на Need for Speed Underground 2 и разделится на две составляющие. первое это онлайн, второе режим карьеры с запутанным сюжетом. Все это делится на сезоны и в каждом будут представлены не только новые машины и детали к ним, но и новые улицы в дополнение к существующему городу и сюжетные миссии. Движок разработки Unreal Engine. Скоро должен появиться первый тизер. Появились подробности о глобальном запуске мобильной гоночной игры S-Racer. В общем, нам сказали купить губозакаточную машинку. Игра официально выйдет только в Японии, Северной Америке, Южной Корее, на территории Гонгонга, Тайване и Юго-Восточной Азии 16 марта 2023 года. Кто выполнит предрегистрацию, тот после глобального релиза получит награды. В общем, праздник не на нашу улице, господа. Tencent пытается не отставать от своего прямого конкурента NetEase и уже 30 марта запустит закрытое бета-тестирование своей игры Undown. Открытый мир, постапокалипсис, выживалка, ой, даже продолжать не буду. Таких игр сотни, и мы и так уже знаем, что там будет. Эх, жаль, конечно, Apex хорошая была игра, а теперь минимум до 25 года ждать. Удачи в развитии. Ничего, время пролетит незаметно. Пока ты будешь ждать новый Apex, ты закончишь университет, появится жена, дети, устроишься на хорошую работу, но денег все равно будет мало. Параллельно начнешь работать на второй работе ведь цены растут с дикой скоростью как и сами дети которым каждый месяц надо что-то покупать твое личное время это только 5 часов сна и на Апекс уже будет без предупреждения разработчики Farlight 84 отправили игру в глобальный релиз. Это новая королевская битва, сочетающая в себе колду, папки, апекс и фортнайт вместе взятые. Идея игры разворачивается на фоне борьбы за могущественную и сновидящую силу древнего оракула. Геймплей динамичный и очень веселый. Те, кто успел в нее поиграть, отмечают прекрасную доступность всех персонажей и новых навыков. Экономическая модель отлично отлажена и дает всем насладиться игрой по максимуму. Донат на игру никак не влияет. К слову, Зона Game взял поддержку игры на себя. Кому интересна игра, добавляйтесь в наши группы в Telegram или ВКонтакте. Обещаем своевременно оповещать о новых обновлениях и даже делать для вас дублированный перевод новых роликов. Для Android игра доступна без VPN, а вот союз пока временно придется подождать. Пока имеется региональное ограничение, но вскоре оно отменится и игрой смогут насладиться даже в России. Разработчики Инда сказали всем спасибо за поддержку их творения и похвастались, что трейлер к игре посмотрели более двух миллионов раз. Несмотря на то, что первый этап регистрации завершен, а нету возможность еще вели не для всех стран, выпуск игры временно затянется, так как надо решить некоторые моменты серверами. Как и в предыдущей новости, авторы Инда также хотят выпустить игру без региональных ограничений. Пока одна часть разработчиков решает вопрос с серверами, другая продолжает развивать проект работы над будущими обновлениями. За игру переживать не стоит, как за Apex. Ведь проект создается в первую очередь для ПК, а весь контент с легкостью переносится на мобилки. А даты выхода игры не написал. Слушайте, но ну если бы я знал, я бы все озвучил. «Я бы хотел порт на GTA 4, но это мечты». Разработчики из Индии объявили о предрегистрации на свой аналог GTA для телефона Майнагари. Разработчик заявил, что эта игра является первой в Индии мафиозной игрой в 3D с открытым миром, и гарантировал, что она предоставит игрокам всеиндийский опыт, то есть персонажи будут из Индии, музыка индийская и индийская атмосфера. Сюжет разворачивается вокруг преступника, который хочет склонить на колени весь город. Завоевать репутацию лучшего преступника города, шутер от третьего лица, на старте всего 10 миссий, 15 индийских автомобилей и дома, доступны для приобретения. Те, кто пройдет предварительную регистрацию, получат специальный спортивный мотоцикл. Activision опубликовал второй сезон Call of Duty Warzone Mobile вместе с несколькими новыми дополнениями и изменениями в игре. Бета-тест игры в настоящее время доступен только в австралийском регионе. Тем не менее, многие люди уже смогли поиграть в игру, используя VPN. Последний сезон включает в себя множество новых дополнений, включая новый боевой пропуск, новое оружие и нового оператора. Из основных нововведений добавили возможность повторно играть с теми, с кем только что завершился матч. Улучшили обнаружение попадания. Новый боевой пропуск имеет в общей сложности 100 уровней. Самые важные призы это три новых оружия и оператор, который будет известен как Даниэль Ронин. Если вы поклонник экшенов и давно мечтаете о Devil May Cry на мобилках, тогда рады сообщить, что вот-вот в Play Market и App Store будет открыта предрегистрация. В игре будет динамичный экшен в лучших традициях серии, воздушная комбо-атаки, несколько типов оружия и свободная камера. Каждый персонаж обладает уникальными способностями и оружием. Есть возможность создать команды до трех персонажей. Ради комфортного управления игру пришлось максимально упростить, но при этом разработчики сделали все, чтобы сохранить тот невероятный дух, из-за которого так многим нравится серия. Нашумевшая в прошлом году игра головоломка и одновременно ужастик ребенок в желтом, в марте этого года получит обновление, которое отправит нас с ребенком в жуткий мир снов. Что за кошмар там будет твориться, не раскрывается, как и непонятно, откуда этот малой взялся. Это нам еще предстоит узнать. Если вы слышите про эту игру впервые, рассказываю, в этой игре мы берем на себя роль няни, следим за ребенком, ухаживаем, а потом офигиваем от всего, что эта малявка творит. Каждая его проделка колеблется между абсурдом и ужасом. Этот гадёныш вечно нам подкидывает какую-то работу. Работу, а потом ходит за нами и отсчитывает время. Если хотите почувствовать себя ничтожеством, вам в этот дом. Очень хочу попасть на видео, маме покажу. Вот это правильно! Тогда у нас будет на одного подписчика больше. Маме привет! Также мы напоминаем, что мы выпустили ролик, посвященный мобильным играм, которые выйдут в 2023 году. Все они сильно напоминают консольные проекты. Кто не видел, обязательно посмотрите. Только не забудьте придерживать «Челюсть», ибо там все очень круто. А еще мы хотим провести какой-нибудь стрим по ПК-игре. Напишите в комментариях, на какую игру нам сделать стрим. Спасибо всем за просмотр и увидимся вновь на Зона Гейм.